Нужны ли рации для спорта и активного отдыха? Да, конечно, нужны, ведь далеко не каждый вид спорта происходит в небольших помещениях, где разговаривать можно, не повышая голос. Рации применяют спортсмены во время общения с тренером. Рации также прекрасное средство для согласования действия внутри походной группы или альпинистской связки. В велотуризме рации позволяют лидеру группу быстро поговорить с замыкающим и оценить, насколько растянулся хвост отставших участников, чтобы принять решение продолжить движение или сделать привал, чтобы подождать остальных. В скалолазании и альпинизме рации активно применяются, например, для общения с лидером, который скрылся за перегибом, а также для выходов на связь с базовым лагерем. рации не ограничено исключительно этими примерами. Рядовые горнолыжники и сноубордисты, которые катаются в черте курорта, используют портативные радиостанции для связи с товарищами. Они эргономичнее в использовании. В отличие от телефонов, рации обеспечивают мгновенный вызов и удобство работы в перчатках или варежках, а также они не столь быстро умирают на холоде нежели большинство современных смартфонов. Так как общение происходит на небольших расстояниях, не стоит выбирать модели с обширным функционалом, большим радиусом действия и помехоустойчивостью. Подавляющее большинство этих функций так и не будет вами использованы. Но не нужно подать и в другую крайность, не следует приобретать так называемые мыльницы, малоизвестных китайских компаний. Их качество сборки оставляет желать лучшего. На основе этого специалисты компании «Радиосила» составили следующую подборку радиостанций.